Сегодня я хотела бы вам показать свою посылочку с Озоном. Я продолжаю заниматься тейпированием лица, то есть омоложением. Если вам интересно, посмотрите мое видео. Вот я сегодня в таком виде, обличие, как говорится. Посмотрите на мое лицо. Процедуру тейпирования я стала делать... 13 января регулярно карты каждый, каждый день не пропускаю я пользовалась вот такими трепами корейскими розовенькие 5 метров они а длиной шириной 5 сантиметров и заказала еще на озоне еще одну ну как сказать еще одну партию еще один вот такой улончик тейпов качественные они одинаковые, но по цене они дешевле. Дешевле 360 рублей. А видите, я брала за 610. Так что разница значительная. Эти тейпы, вот эти тейпы сиреневые, они также корейские, но намного дешевле. Они так по качеству вроде ничем не отличаются. Я еще пока не могу отличить, но там акция. Акция на озоне а и они дешевле. Каждый день я, что делаю этими тейпами, чтобы поднялись веки вот здесь по лбу и убрать морщину, которая у меня находится вот здесь между бровями, я наклеиваю 4, 4 таких вот, вот сейчас покажу, вот они, вот таких 4 квадратика Тейпов. они подтягивают вот так вот подтягивают веки и эти места я вот эти под бровями я использую косметическое средство вокруг глаз вот попробовала я эти тейпы уже мне понравилось также имеется тут схема тейпирования вот она вот, так, да? вот, так. вот она эта схема типирования меня интересна вот эта вот нособудная складка, которая, вы знаете, так тихо-тихо уходит, хочу сказать. Схема есть. Можно посмотреть в интернете, в Инстаграм, на Ютубе. Очень много каналов, которые показывают, как ухаживать за лицом именно с помощью тейпов. И улучшается кровообращение подкожное начинает работать. И вот вы видите, все, лицо прям распрямляется. И морщины, вот тут вот морщины на лбу, они тоже уходят. И открытием для меня еще было, я выписала, это патчи. Боже мой, какая это прелесть. Это антивозрастные. И они именно вот устроены так что вот ты, например, куда-то собираешься, тебе срочно отойти, и хочется вот освежить под глазами. Девочки, мои дорогие, какое это волшебное средство. Я наложила, знаете, вот все выровнялось, такая красота. Это просто на удивление. Так, сколько они стоят, я вам сейчас скажу, эти пачки, я, я вот... Так, я вам сейчас скажу. А, 240, антивозрастные гидрогелевые патчи. 249 рублей. Чудо. Чудо. Ой, я полный восторг у меня. Полный восторг. Они вот так лопаточкой приподнимаются. Очень, очень мне понравилось. И, скажем, цена такая приемлемая. Полная коробочка их тут. Ой, восторг. Девочки, если есть такая возможность, порадуйте себя, побалуйте. Когда я снимаю патчи и когда я убираю тейпы, я использую вот такой вот восковой бальзам, живичный, кедровый. Вы Сами понимаете, просто по названию, что это натуральный продукт наш российский хочу отметить вот, это с нижегородской области это делается в монастыре но вещь отличная воск дышит вот если перед уходом на улицу вы нанесете этот воск это какой-то обворожительное дело И вообще я сейчас поняла что все что связано с продуктами пчеловодства воском это чудодейственное средство, вообще чудо какое-то. Помимо того, что по уходу за лицом отличное средство, там есть и, и на зоне для суставов. У меня бывает иногда вот то ли перед, то ли вот как-то от переутомления, то ли от того, чем ты -то занимаешься, мне рука вот так плохо поднимается. Но вот с этим кремом с того для суставов. Надо совсем немного его. Это какое-то волшебное средство. Я об этом креме узнала на канале Ларисы Соколовой. Она рассказывает об этом креме. Ну, это правда. Во-первых, запах. Какой запах удивительный. Это какое-то прям волшебство. Как мне нравится. Такой вот, знаете, как медовый, вот ну, такой завораживающий. Помажу он ну какое блаженство как здорово вот. я очень рада что вот действительно я купила эту продукцию и мне вот это все нравится очень-очень для того что чем ты пользуешься надо действительно, чтобы ты это полюбил и тебе понравилось я искала вот этот крем здоров еще тоже на основе воска для лица но в то время его не было. Сейчас он появился. А, Но ну, я вот купила а, кедровый а, крем-воск тоже. Ну, на основе воска. Аналогично вот этому. А, ну, я взяла. Вот надо уже все пользоваться. Чушь теперь. А тот уже сейчас появился. И он так экономично вот им пользоваться, Он такой плотненький. Ой. Мне очень нравится. Вот одним словом. Очень нравится. Да, и я не сказала по поводу цены. Прямо это называется крем здоров от остеохондроза. Он 690 рублей. Ну да, но так не дешево, скажем. Вот этот кедровый бальзам, он 270 рублей. Я считаю, что это ну, приемлемая цена, не очень дорого. Потому что если брать крем здоров со скидкой на озоне для лица, он стоит там 800 рублей. Отдельно хочу сказать про тейпы. Я была приятно удивлена, что можно так просто дома, я считаю, что это недорого, пользоваться вот этой корейской лентой тейпирования и получать очень хороший результат. Конечно, я к разряду таких молодых девиц не отношусь. У меня это уже возрастное мои возрастные вот эти вот носогубные складки. Поэтому возможно, что, но ну, это я однозначно могу сказать, что не 21 день надо будет, а подольше. Я вам дам фотографию, как это я наклеиваю, как это у меня получается. Посмотрите, посмотрите. Конечно, когда наклеишь, так смешно ты выглядишь, но когда ты утром снимаешь, я на ночь делаю, да, но когда утром снимаешь, и ты видишь, как расправляется твое лицо, это что-то волшебное, понимаете, и когда нанесешь вот этим воском, ну, какой-то праздник лица. Конечно, это делается, наверное, все в комплексе. Я вам вот просто хочу сказать, что, конечно, если ты вот только помазал и все это... Ну, не пройдет, конечно, ничего. Но какое-то определенное питание должно быть, конечно, там каждый день пельмени, если есть, быстро поправишься и никаких тебе не надо тейпов, чтобы разровнять свое лицо, правда, так оп, оп оп и всё поправишься, всё, никаких не надо тебе процедур. Я про себя просто говорю, что чем я занялась. И мне это нравится, и мне это в удовольствие. Я хочу сказать, что в любом возрасте женщина должна оставаться женщиной. Привлекательной, милой. Мне говорят, зачем тебе это надо? Ну, давайте я отвечу вам на этот вопрос. Зачем мне это надо? Мне это надо для того, чтобы чувствовать себя увереннее, правда увереннее. Если я выхожу, мне говорят, что «О, вы, как у вас настроение, вы хорошо выглядите». Вот мне этого достаточно для того, чтобы мне это сказали. Я понимаю, что мое сейчас состояние такое, что ну, я осталась одна, ясное дело, да? И вот, а что тебе, замуж собираешься? Что? -то? Да бог ради, зачем вообще такой разговор вести?» памяти моего супруге, с которым мы прожили 43 года, она со мной, и он всегда радовался и всегда говорил, что ты у меня самая красивая, самая лучшая. И поэтому я должна быть такой, самой красивой, самой лучшей, чтобы там на небесах он тоже радовался за меня. А делаю это для себя. Надо всегда любить себя, понимаете, женщины, в любом возрасте. Вот. Если мы не будем ухаживать за собой, если будем, не будем следить за собой, элементарно не соблюдать там диету даже, то, конечно, можно быть и 120 килограмм, и так жить, а почему нет? Можно же, конечно, только если ты 120 килограмм несешь, тебе очень тяжело, ты задыхаешься, я хожу утром, гуляю, и я испытываю просто наслаждение, удовольствие от того, что я живу. Живу, радуюсь каждому дню, благодарю Вселенную за то, что у меня есть настоящее. Я прожила хорошее прошлое. Это мои добрые воспоминания. И поэтому, милые женщины, я вас призываю любить себя, любить, радоваться себе, даже глядя в зеркало сказать, какая ты очаровательная, какая ты привлекательная. Всем я желаю вам здоровья, солнечных деньков и мир вашему дому.